Я заметил, то есть как с мамой, вот, да, отношения, смотрите, отношения. Отношения — это же не выяснение отношений. Отношения означают любовь, служить. Вот мама говорит, вот так-то, так-то, правильно. Кивайте просто. Она же не требует от вас, ну, своё мнение. Ей не нужно ваше мнение, она не хочет его знать. Она хочет, чтобы вы кивнули головой, кивните Знаете, интересная вещь произойдет. Вы часто покиваете покиваете головой, она потом так смягчится, улыбнется и скажет, а ты, дочка, как считаешь? Видите, она даже не хотела знать, как ты считаешь. Она теперь захотела уже. И вы надо должны сказать, мамочка, есть свое мнение, но я думаю, что нет смысла тебе его говорить. Мы начнем ругаться, а я тебя люблю. все Значит, у тебя мнение не такое, как у меня. Нет, мамочка, все нормально. Понимаете, человеку нужна любовь. Просто все. Вот что маме нужна от дочки? Просто уважение ее мнения. Раз. Как проявляется любовь к матери? Уважение ее мнения, уважение ее слов, забота о ней, дарите цветы, Заботиться там, поприйти, помыть полы, приготовить, помочь. Если она начинает как бы на уши садиться, кивайте. Вы скажете, ну если она узнает, что я по-другому делаю. Ну что? Вот вы удовлетворили ее сердце. Она скажет в этом случае, ну ты мне какая-то несталковая. Я тебе ведь все сказала как надо, а ты все равно по-своему делаешь скажи мамочка, я беспокоюсь. Ты права. Ну вот что, трудно так себя вести? Трудно. Вот поэтому у вас нет отношений с мамой. Потому что вы не понимаете, что такое любовь. Любовь – это аскезу. Если к маме идешь, соверши эту аскезу. Возьми на себя эту трудность, кивать, заботиться о ней, помогать ей во все. И не надо ей рассказывать, как надо жить. Яйца курицу не учат. Она от вас не хочет этого слышать, она хочет от вас уважения и все. Причем интересно знать, что если говорить о принципах и уважении, то родителям важнее в тысячу раз самоуважение, чем если дети бы делали так, как они хотят. Вот кто здесь мама, у кого есть взрослая дочь? Давайте вот на третьем ряду. Мама сидит у нас, сейчас мы будем с ней общаться. Давайте между вами, у вас есть выбор. Вот смотрите, у вас есть какие-то принципы, да? Да. Вот. Вы говорите о них дочери. И у дочери есть два варианта поведения. Она в любом случае не сможет их выполнить, потому что это ее свобода выбора. Она должна напрягаться, чтобы выполнить эти принципы, но карма ей не дает. У нее нет силы их выполнять. У нее есть два поведения, два варианта. Первый вариант. Она с вами спорит и доказывает вам, как правильно. Второй вариант. Она с вами соглашается, но все равно не выполняет. Какой вариант вы выбираете? Второй лучше, конечно. Видите, вот и все. То есть родителям важнее уважение. и соблюдение принципов. Если были вам важнее принципы, то первый вариант был бы лучше, потому что родители в этом случае бы сказали «это честнее». Зачем соглашаться и не выполнять? Это обман. Но видите, родителям важнее отношения, а не принципы. Им нужно просто уважение к моему мнению. Дочка соцсетевает, слушает, соглашается. Ну не может, вот делает по-своему. И мать говорит, ну ничего страшного, что Вот такая у них дурочка родилась. Я говорю, да, ну, дурочка, ну что, ну, Согласны со мной? Да. Кто не согласен, поднимите руки. Так, вы не согласны. Так, очень интересно. Вот микрофончик, сейчас мы будем выснять истину. Мне? две у нас две женщин. Я не согласен. Хорошо. А если мать забывает, что тот другой человек, у него уже самый простой пейте. Так. И, и все продолжает 40 лет. А, то есть вы мать с матерью не согласны? Это никто не, не согласен. Давайте назад микрофон. Вы подтверждаете мои мысли просто. Вот там другая женщина с чем-то не согласна. Давайте сейчас ее точку зрения узнаем. Потому что чем больше мы проговариваем ситуацию, тем лучше ее понимаем. Так, ваше несогласие в чем заключается? Я почту эту правду от нее. Потому что я очень сильный мне, мнение. И она часто говорит мне действительно правду. И мне не очень сильно вас Вы замечательный человек. Спасибо вам это подтверждает все, это не, это не является исключением, это все подтверждает, потому что вы сейчас сказали новый уровень отношений, вы сказали о том, что мать готова принять дочь такой, какая она есть, и поэтому дочери бояться нечего, она честно говорит правду, как она понимает, вы честно ее принимаете, и тогда эта дочь, Назад микрофон, назад микрофон. И тогда эта дочь уже будет задавать вам вопросы. Мама, а как ты считаешь, правильно я поступаю или нет? У меня к вам вопрос, вам дочь задает такие вопросы или нет? Да, когда она считает, что она не знает, кто это, то да, это телефон вообще, что вдруг она звонит, и она начинает задавать вопросы. Кто бы из родителей хотел, чтобы дочка задавала вопросы, как жить? Поднимите руку. Давайте микрофончик назад. Да, все. Спасибо вам, я вам очень благодарен. Вот все эти люди, поднимите еще раз руки. Вот все вы должны заплатить эту цену. Какая цена? Вы должны принять дочь такой, какая она есть, и позволять ей ее правду иметь в жизни. А? Почему мать не может принять дочь, такой, когда она есть? Хороший вопрос. Давайте еще раз. Ваш голос важен. Почему мать не может принять свою дочь? Почему? Потому что она не видит дочь и не хочет ее видеть. Она интересуется только счастьем, которое исходит от дочери. Ей наплевать на свою дочь. Приведу вам пример такой. Ко мне на прием пришел мужчина с сыном. У сына аллергия. Он говорит, Олег Геннадьевич, я бы хотел у вас получить диету, как правильно питаться. Я говорю, хорошо, я вам сделаю диету. И начал пытаться сделать диету у сына. Он говорит, не надо, Олег Геннадьевич, он маленький еще, сделайте мне. Я говорю, почему вам? Он говорит, потому что мы одинаковые с ним. У нас не все одно и то же. Это мой сын, понимаете? Мы одинаковые. Я точно знаю его вкус, и все, то же самое, как у меня. Сделайте мне диету, я пойму, как, как ему кушать. Я говорю, хорошо. Взял ему, сделал диету. А потом я говорю, все-таки давайте я вашему сыну сделаю диету. Он говорит, ну если вам не сложно, у вас есть время, сделайте ему, посмотрим. И посмотрели. У него диета оказалась прям противоположная. Он кормил его не тем, чем надо кормить сына и пихал ему в рот. А так как ребенок маленький, ничего не соображает, он все это ням потому что папу любит. Так происходит у всех в жизни. Почему? Потому что из-за того, что мы хотим наслаждаться судьбой своих детей, мы их не видим. Мы ослеплены по отношению к детям, мы их не видим. И поэтому мы начинаем из них делать то, что нам хочется. Мы начинаем их делать такими, какими они не должны быть. Давайте микрофончик. Да, я сейчас расскажу одну историю, которую один мой наставник рассказал. Это история из, из его жизни. Подождите, спокойно. Я знаю, что сейчас будет больно. Терпите, слушайте меня. Спокойно. Тишина в студии. Больная тема. Итак, история такая. Мальчик хотел быть водителем. Шоферы. Родители из-за того, что они из интеллигентной семьи, у них все инженеры были в семье, это было давно, уже лет это то 40 назад, родители хотели, чтобы ребенок был инженером, это тогда было очень престижно. Вот, и мальчик пытался учиться в школе, как родители требовали, потом они его заставили в институт поступить. Мальчик очень сильно мучился, потому что у нее не было природы быть инженером, он, он хотел быть водителем. Вот. И постепенно в результате в этом институте его психика сломалась, он начал пить, начал пить. Потом он начал крыть матом своих родителей, у него пошла вот это вот развитие, вот такая деградация пошла в его психике. Вот потом дальше, следующее развитие событий, он все-таки бросил в институт, и устроился водителем. Но так как он уже к этому времени был сломан психически, поэтому, несмотря на то, что он хорошо работал, он продолжал пить. И ситуация закончилась таким образом, что он начал бить свою мать. Но так как он начал бить свою мать, в результате у него очень сильно начала грызть его совесть. И в какой-то день в состоянии алкогольного опьянения он выбр выбросился из окна и разбился на смерть. мне вопрос, кто виноват в этой смерти? Родители. А почему так произошло? Приведу вам еще один пример, который произошел с моими родственниками. Девочка не могла учиться в школе. Меня попросили разобраться в этой ситуации. Родители считали, что девочка-лентяйка не хочет учиться в школе, что она... Не надо записки. Пора заканчивать, да, согласен. Девочка-лентяйка, она не хочет учиться в школе. Вот, Она имеет и правильное общение. Такое же мнение было у преподавателей школы. Я когда начал изучать девочку, я обнаружил, что у девочки плохой астрологический период, что она находится в тяжелейшем психическом напряжении. И она это так, как она... Ну, ребенок не может все объяснить, ей было где-то 15 лет, она не могла объяснить, что происходит с ней. Она пыталась достучаться до родителей, говорит, что ей очень тяжело учить уроки, ей очень тяжело общаться в школе с преподавателями и так далее. Но она не могла это все объяснить, в результате она вошла в состоянии достаточно сильного психического напряжения, которым она начала вести себя, ну, вызывающе с родителями. И родители получили подтверждение – да, девочка имеет неправильное общение, и поэтому она не учится. Для того, чтобы доказать и родителям, и а, воспитателям то, что я понял, я, мы решили, договорились, что мы поведем эту девочку, к психиатру. Психиатр поставил заключение, что если девочка еще в таком состоянии проживет хотя бы месяц, она поселится в психушке на всю жизнь. Теперь спрашивается, если родители все-таки любят своего ребенка, почему же они его не видят? Почему они, не, они потом только поняли, что ребенок действительно напряжен? И девочку освободили от учебы просто... Она не училась, и потом она догнала уже, когда плохой период закончился странически, она догнала в школу, все восстановилось, все нормально. Теперь у меня к вам вопрос ко всем. Почему родители не понимали, что ребенок находится в такой тяжелой ситуации? В чем причина? Нет, причина Да, Все правильно, это эгоизм. Как он действует, объясняет. Родителям не нужен ребенок. Ему нужны его пятерки. Понимаете? Нам нужен ребенок. Нам нужно, чтобы он приносил нам части. Ребенок должен хорошо учиться, понимаете? Нам не важно, надо ему это или нет по жизни. Надо, чтобы он хорошо учился. Смотрите, как мы убиваем интеллект своих детей. Очень просто. Схема очень простая. Смотрите. У ребенка... Есть одна способность, которая должна раскрыться в жизни, и надо ее развивать. Допустим, ребенок любит литературу, да? Это его способность. Хотя мы все, допустим, менеджеры там или бизнесмены, у нас родился ребенок, который любит литературу. Хорошо. Как судьба испытывает эту семью? Если я Богу не молюсь, духовной практикой не занимаюсь, сердцем Дорожку к сердцу ребенка не протаптываю, значит, я его как личность не почувствую. Я не пойму, что ему в жизни нужно. Я буду считать, что ему нужно то, что я чувствую. Это естественно. да? В результате литература 5, математика там, компьютеры там, три. что будем делать. Меньше заниматься литературой, больше заниматься математикой. Это что значит. Это значит цветочек раскрывать, нет? Это значит цветочек затаптывать и хотеть, чтобы место розовенького был голубой. Понимаете, то есть, что делают с ребенком? Его естественные творческие способности убивают желание получить. То есть, он целыми днями занимается математикой, которую никогда в жизни он не сможет. Учить нормально. Потому что у него нет природы к этому. А в литературе есть природа, он не занимается. Потому что так уже пятерка, нахрена она нужна? Шестерку что ли? Уже все, уже нормально. Надо математику теперь. Какую математику? Ко мне женщина одна пришла, говорит, у меня ребенок тупой, как баран. Посмотрю, больше похоже, что она. Я решил выяснить ситуацию, говорю. А что мальчику? что мальчик-то у вас, чем занимается? Он говорит, да в школе вообще не учится. Я говорю, а чем занимается? Какая раз в школе не учится? Я говорю, чем занимается? Да, в сборной Москвы. Ребенок уже юный, мальчик уже в сборной хоккеи по Москве. Это значит, что это его путь, быть тренером там по хоккею и так далее. Да кто баран-то, я не пойму. Ребенок, смотрите, какая сильная личность, несмотря на то, что мать его пилит, постоянно пилит, он все равно идет своей дорогой, идет. Так да кто баран, так да кто тупой? Вот попытайтесь это понять, что любовь ⁇ это не то, что мы думаем. Я хочу своему ребенку как лучше. Если ты хочешь как лучше, ты помолись и узнай его сердце. Потому что как лучше находится там внутри. И сердце неожиданно тебе подскажет, что как лучше. И тебе кажется будет в первое время, что ничего это не лучше, какой-то он странный и непонятный. Так все люди вокруг странные и непонятные. Вы посмотрите в сердце своей жены. Она вот такая же странная и непонятная вам покажется. Посмотрите, в сердце своего мужа тоже сначала покажется странный и непонятный. Потому что у каждого человека свое там, понимаете, в сердце. Не то, что нам хочется, а свое. Поэтому люди разводятся, что они сердца друг друга видеть не хотят. Они хотят счастья только от человека видеть, и все. В этом проблема, что когда ты счастье увидишь человека, сердце увидишь человека, он тебе подарит счастье другое, которое ты никогда не ждал. И оно будет гораздо лучше, чем то, которое ты ожидаешь. Вот твоя дочка станет прекрасной, Ахматовой. И она счастье тысячу раз подарит больше, потому что у нас все бизнесмены в семье, тут Ахматова выросла и мы все ее стихи читаем. Чудо какое-то произошло. Так почему оно произошло? Потому что вы позволили, потому что вы ее любили, дали ей возможность развивать свою. Люди сейчас учебы часто убивают детей и не развивают, потому что они хотят пятерки по всему. Они хотят единый экзамен, чтобы был сдан. Это путь, вроде не нехорошая. Если человек развивает в своем, он разобьется и сдаст свой экзамен. Сейчас объясню вам, как действует развитие человека. человек в своем развивается, что происходит дальше? Все остальное подтягивается. Вот, допустим, надо для того, чтобы вот это развивать дальше свое. Он уже порку свою вырастил. У него вот здесь вот все не доделано. Да? математика, физика, химия, он для того, чтобы в институт поступить, сам будет уже хотеть эти экзамены сдать, потому что он уже развился как личность, его горка уже построена, нужно чуть-чуть пошире, песочек, когда сыпешь, он расшипается все шире и шире, когда выше становится, так и человек, который в своем развивается высоко, он больше захватывает силу в жизни, система, как это работает? почему он захватывает больше, потому что это его личный интерес. Дайте человеку развиваться в своем, его интересы станут шире. Ваши вопросы закончились? Олег Геннадьевич, можно вопрос? Олег Геннадьевич, можно вопрос? Где? У, -у, -у. У меня такая ситуация в семье. Меня мать ненавидит. То есть она говорит, что я копия отца. А вы мать ненавидите? Я мать люблю искреннюю, я желаю счастья, но она меня не обидит, потому что... говорит. А передала... когда вы начали желать мне счастья? Давно? Ну, с я ее люблю по-своему, как мать. Вы сейчас лицемерите. Почему? Ну, потому просто... что так не бывает. Ну, как мать, я ее люблю. Я мягкая, пушистая, но с вонючая, так не бывает. Нет, я не это хочу сказать. Ну, что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что она постоянно меня попекает. Ты это так делаешь, что у тебя нет никаких мыслей, какие у тебя могут быть цели. нормально, у меня мать тоже меня чем-то попрекает постоянно. Ты кушал, а не кушал? Чего одел ну, там? Это, что с Ничего не делать, любить. Вы мать любите это? Люблю, конечно. Нет, не любите. Я не люблю пожалуйста. Нет, не любите. Вы вопрос мне задали, или хотите что-то сказать? Я хочу что-то услышать от да. Вы не слышите? Вы хотите что-то услышать? Тогда слушайте. Как, как человек должен любить свою мать? Как вы думаете? Что это и, значит? Что значит уважение? Уважать не Ну вот, уважайте. Сейчас да, смотрите, вы немножко побледнели, немножко побледнели и испугались, знаете, что произошло, вы стукнули в свое сердце сейчас, я вас поздравляю, вы открыли для себя жизнь сейчас, жизнь она другая, она намного тяжелее, чем кажется, понимаете, любовь к матери придет, когда вы не просто будете слушать и головой кивать, когда вы в молитве увидите ее, этого человека. Увидите этого человека. Любовь, она имеет природу боли, когда она стучится в закрытое сердце. Понимаете, когда она в открытое сердце стучится, тогда боль проходит. Вот сейчас я вам расскажу про вашу мать. Хотите? Хотите. Ваша мать, она очень заботливый и очень напряженный в этой заботе человек. Она всю жизнь стучится в ваше сердце постоянно. Хочет вам и то, и другое для вас а так как у вас сердце закрыто, это вызывает боль и вот это вот ну, стучание. И поэтому эта боль, она вызывает у вас протест. Понимаете? То есть проблема заключается в том, что вы никогда сердце-то ей не открывали свое. И это касается не только матери, это касается также вашей личной жизни. Сердце закрыто, а нагнуто, понимаете? У вас есть муж? Парень. Парень. Вот какие у вас с ним отношения? Взаим. Взаимно? Что это значит? То есть вы понимаете, в слово что он хочет, что я хочу. Вот знаете, вот, вот знаете, мои хорошие, что придет время, и вы будете его сильно мучить. Знаете, чем? У вас внутри очень много упрямства. Вы непреклонный преклонный человек в своей психике. Вы хотите только по-своему и никак по-другому. И он будет сильно от этого страдать. Это то же самое, что с матерью у вас проявляться, будет также в личной жизни и в отношении с вашим мужем. Сейчас вы выполняете с сплоуслов, потому что Бог вам дает свои подарки. Понятно, да, о чём я говорю? Видите, вы разумная девушка. Поэтому все несмотря на то, что сердце тяжело, вы приняли от меня то, что я сказал. Это значит, что вы вели себя сейчас с Богом как слуга. То есть вы служили Богу, я вам пытался отдать вам знания о себе, о тех трудностях, которые у вас есть в жизни, а вы сначала сопротивлялись, говорили, нет, Олег иначе, я хорошая, мягкая, пушистая. В том раз вы неожиданно заглянули в свое сердце и поняли, о чем я говорю знайте, что старший никогда вас не обидит. Он вам говорит для того, чтобы вы с ним поработали в своем сердце, потому что у меня-то там не лучше. У меня тоже есть то же самое, свое. Свои кирпичики там лежат. Просто проблема в том, что их никогда не видно самому. Их только другой кто-то может указать, если ты готов услышать. Понимаете, если готов услышать. А это не просто услышать. Нужно трудиться над собой. То есть путь какой-то. Будь такой В молитве, попытайтесь пробить дорожку к матери. И когда она, вы победите свой экзамен, вы будете ее успокаивать. Она будет вам говорить, доченька, то-то, то-то, то-то, то-то будет вас мучить этим. И вы будете говорите, мамочка, мамочка, все нормально, не волнуйся. И она будет сразу успокаиваться. Это сейчас она такая настойчивая, потому что там бьется, бьется, бьется ваша. Но когда вы ее услышите, вы скажете, мамочка, не волнуйся, все нормально, все решим, все будет хорошо. И она тогда расслабится с вами. Потому что единственное, что ей нужно, достучаться до вашего сердца. И все, больше ничего. А вы все время защищались, защищались. И поэтому ты вызывало обоим страдания. Страдания. Понятно, да, что происходит? К сожалению, у нас уже вообще не осталось времени. И вчера... Меня попросили администраторы зала, чтобы не затягивать. То есть они немножко, их рабочий день удлинился. Пришлось ждать, когда все закончится. Поэтому давайте все сядем прямо. Каждому вам счастья. Кому из вас показалось, что время на лекцию не хватает? Это Дмитрий знаете, почему вам так показалось? Как Бог вам сказал из сердца, ты должен продолжать слушать лекции. Кто из вас год уже слушает и все равно времени не хватает? Значит, надо продолжать слушать лекции. А кто 20 лет уже слушает и времени не хватает? У меня есть наставник, я уже 20 лет слушаю, у времени не хватает. Я думаю, не хватает времени, надо слушать больше. Слушание — это главный процесс развития. И постепенно вы начнете слушать, как вы молитесь Богу. Будете слушать свой звук молитвы. Это будет высшее проявление счастья в отношении с Богом. Почувствуйте эту силу радости, когда человек чистоту и святость в своем сердце растит и чувствует необыкновенное счастье внутри себя в этот процесс Точно так же, как вы, начал слушать лекции 20 лет назад и продолжаю слушать их, упиваясь чистотой своего наставника. Этот путь, который человек должен пройти – так протекает человеческая жизнь. Мы должны не кабельное телевидение смотреть. Мы должны искать чистоту в этой жизни. То, что действительно решает проблемы. Тогда жизнь станет прекрасной. И один человек сказал такую удивительную фразу. Мне сказал Олег Геннадьевич. Спасибо вам за ваши лекции. Я.. Под них очень хорошо засыпаю. Я вспомнил, как я засыпаю под голос своего наставника каждый день, включая его молитву, и очень хорошо засыпаю. Если человек очень хорошо засыпает, это значит, что любовь живет в его сердце, потому что для того, чтобы заснуть, нужна капелька любви. Другой человек мне написал из рейдии и сказал, «Выключите свое РВЕДО радио». Я не могу заснуть. И это тоже хорошо. И это тоже хорошо. Когда начинаются вот эти близкие отношения, добрые между людьми, тогда начинается жизнь. Поэтому, будет Олег Геннадьевич, или будет кто-то другой, у меня к вам смиренная, нижающая просьба. Пожалуйста, находите время на близкие, сердечные отношения, которые объясняют, Говорят о жизни, о чем-то возвышенном. Ищите таких отношений, ищите такие лекции разные, ищите такие взгляды, ищите свою веру в конечном счете. Это может быть уже не Олег Геннадьевич, потому что у меня одна вера, а у вас может быть какая-то другая. У меня есть много слушателей моих лекций, которые уже сейчас не слушают, потому что у них есть наставник, они идут путем своей веры. И у меня нет сожаления об этом никаких потому что у меня нет желания привязать людей к себе. У меня есть искреннее желание, чтобы они привязались к чистой светлой жизнью своей дорожкой, чтобы они все пошли к своей дорожкой. Давайте сядем прямо. Каждый своей в своей культуре, в своей традиции духовной. Вспомните святость, вспомните чистоту. Это может быть священная книга, может быть священный образ, может быть изображение Бога, может быть имя Бога написано. Но обязательно надо вспомнить чистоту, потому что человек сам не способен победить то, что он еще не победил. Если вы чувствуете, что у вас есть какое-то препятствие в жизни, значит, все ваши ресурсы уже исчерпаны. Значит, вы не можете уже сами ничего сделать. Нужна помощь. Если человек не хочет такой помощи, значит, он просто гордец. Он не способен будет жить счастливым. Нужно обратиться к святости. Человек должен быть зависимым. не надо быть независимым. Потому что независимость – это признак глупости. Мы все равно зависим от воздуха, от воды. Мы не можем здесь, из этих условий, которые нам созданы Жить. Мы от всего зависим. Почему же мы чувствуем себя независимыми, пытаемся сами все решить? Причина только одна – недостаточная грамотность. Маленькая Душа, она нуждается в энергии Света. Есть Солнце, есть Души. И Души, когда улетают от Света, они тускнеют и меркнут. Когда они летят к Солнцу, они разгораются все сильнее, становятся святыми светящимися душами, большими, как веды говорят, «Махатма» — великая душа. Светящаяся душа, готовая, способная помочь многим. Почему? Потому что сильно наполненная энергией света. Надо вспомнить святого человека мысленно кланяться. «Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я желаю всем счастья». Надо стать проводником вот этой вот энергии, чистоты, проводником. Тогда счастье будет само жить внутри. Как только мы его вспомним, оно от нас убежит. Как только мы будем опять другим желать счастья, мы будем его испытывать. Счастье это такая вещь, что оно никогда не подчинится человеку. Когда человек ждет счастья, он всю жизнь будет несчастным. Когда человек служит счастью других, забыл про себя. Тогда он будет счастливым. Но как только он вспомнил о том, что он счастливый, счастье убежало от него. Шла всем счастья. Я шла всем. Счастья. Я шла всем. Счастья. Я шла всем счастья. всем Я желаю всем счастья. Я живаю. всем счастья. Я живаю. всем счастья. Я живаю. Всем счастья. Я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 Я жила всем, счастья. Я Я шла Я Я Я Я. Я шла всем. Счастья. Я всем. Я Я Я Я Всем счастья, я желаю, всем счастья, я желаю, всем счастья, я желаю, всем счастья, я желаю всем счастья, я всем я желаю всем счастья.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 Всем счастье! я всем счастье я всем я Я жива Я Я жива всем счастье я шевар, всем шесть. Я шевар, Я Я Я Я шевар, Я Всем счастья. Я жила, всем Я Я Я Я я желаю всем счастье. Я всем Я желаю Я всем счастье. Я желаю всем Я желаю всем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 Я шеваю Я всем Я всем Я шеваю Я всем счастье. Я шела, син, шест. Я шела, син, шест. Я шела, син, шест. Я шела, син, шест. Я в школах, счастье. Я в школах, Аминь. Я очень благодарен вам за ваши глаза, глаза, за ваши лица, за вашу любовь и внимание. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого лучшего в вашей жизни. Пускай он все наладится. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.